Самооценка и самоценность – это не про гордыню, это не про то, что вы лучше других. Себя нужно сравнивать только с собой вчера, ни с кем другим, потому что у каждого разный уровень, у каждого разная ситуация жизненная, разные задачи на жизнь. И поэтому соревноваться с другими людьми ну, нет никакого смысла. Нужно соревноваться с самой собой. Если вы видите, что год назад вы были ниже, и вы за этот год выросли, значит вы идете в правильном направлении. Если вы можете себя сравнить с десятилетней давностью, и вы круче, значит вы идете в правильном направлении, вы растете. Другой вопрос, насколько быстро вы хотите расти, и устраивает ли вас ваша скорость, или ее нужно увеличить чтобы уже к цели прийти к какому-то э, понятному сроку. Вот этот вопрос всегда нужно задавать себе, каком, какому числу вы хотите, чтобы ваша мечта сбылась или ваша цель была достигнута.